Здравствуйте, другие подруги! Приветствую Вас на своем канале Кассандра Астра. Как всегда напоминаю, что личную информацию все-таки лучше получать на личной консультации. А сейчас перед Вами прогноз на камнях и с помощью астрологических карт под названием «Сбудется, не сбудется, получится, не получится». То есть это прогноз на то событие в какой-то теме, которую вы загадаете. Я буду давать вам подсказки. Итак, это прогноз для всех знаков зодиака. Перед нами огненные знаки зодиака, овны, львы и стрельцы. Итак, сбудется, не сбудется, получится, не получится. Камушек уже, камушек выпал, что очень многое у многих сбудется. Может быть, даже вам на этой неделе покажется, что вот планы такие были, а немножко больше произошло, чем вы задумали. Мне это уже нравится. Но хочу сказать, что понедельник и вторник все-таки лучше уделить, уделить каким-то домашним моментам помощь дому, помощь домашним, в прямом смысле слова, будь то жители дома, будь то сам дом, будь то какие-то питомцы, проживающие в доме. Потом вторая часть недели вам обещает какое-то интересное и нужное событие, связанное с вашим другом или подругой. Может быть, надо тоже как-то обратить на него, на нее внимание и чем-то помочь. И вообще хочу сказать, что вторая часть недели достаточно плодотворна в теме, Теме работа, какие-то изменения в работе, какие-то перспективы в теме работы. То есть что-то очень сильно связано э, с вашей э, скажем так, производственной творческой карьерой. Вот тут такое дело. Э, э, но это медленные такие идеи, навороты. Или может быть вы уже что-то изменили и тихонечко вот в этом процессе изменений происход... идете вперед. Потому что а глобального такого резкого перемены, резкой, я вот тут не вижу. И глобальный какой-то вот, когда мы пошли и выиграли миллион долларов э, за неделю, я тоже не вижу. То есть, я бы сказала, такое э, многое получится, но не спеши, оно само уже заложено, вот заложено уже событие, нужное такое, удача. И понедельник понедельник, вот как я вам и сказала, обрати внимание на членов своей семьи, обрати внимание на их здоровье, обрати внимание на здоровье и атмосферу семьи, где ты живешь, где ты проживаешь, что от тебя хотят люди. Вот тут так интересно следа. Среда, общественный день, когда можно идти в массы, когда можно прислушиваться э, к другим людям, когда надо идти в толпу, и эта толпа тебя заряжает, и эта толпа тебе помогает, кто делом, кто советом. И суббота, суббота день фортуны, ну как я вам уже сказала, что, ой, извиняюсь, ну день фортуны это когда вот подарки, приятные события незапланированные ну вот как фортуна еще на с чашечкой то есть это как подарочек возможно кто-то из знакомых вас порадует вот чем-то порадует а может быть кто одинокий одинокая может быть ваш знакомый или знакомая с удовольствием вас познакомят с нужным вам человеком который возможно станет потом вашей второй половиной и обратите внимание обратите внимание камень камень подарка. Обратите внимание, какой подарок судьба тебе даст на этой неделе. Цени это и храни это, или храни, цени этого человека, который придет к вам, или его подведут, или ее на этой неделе. Вот такой интересный такой найти прогноз, дорогие мои огненные. Я бы еще хотела сказать, что дорогие мои огненные, особенно овны, э, овные. В теме денежных трат, растрат, вы вот будьте внимательны все-таки, потому что у вас второй дом еще там демон выходит, находится и выходит из второго дома. Поэтому ну, думайте, что вам надо купить, а что вам действительно не надо. Не надо там ни для выпендрежа купить, покупать что-то, или не надо, как вот мысль такая дурная прилетела, чтобы не попали вы в лишние какие-то денежные растраты. А теперь на повестке момента земные и земляные знаки Зодиака. Это наши, конечно, это наши тельцы, девы и козероги. Итак, если вы сформулировали свой какой-то вопрос, я уже начала. Ну, что тут интересно, что я бы сказала, что высшие силы, хотят помочь вам особенно хотят помочь первая часть недели защитить того человека который рядом с вами защитить ваши отношения с тем человеком который рядом с вами в такое сказать любовно сексуальной, может быть даже связки то есть даже если у вас какой-то там Конфликт выйдет или что? Ну, возможно, как-то ангел что-то скрасит, вот что-то нейтрализует. Вот очень интересно. То есть ангел очень близко лежит с темой, с камнем, который отвечает за то, что вы не были одиноки, что вот как-то вот вот борется с вашим одиночеством, может быть, корректирует ангел ваше одиночество, потому что где-то вы запутались и что-то вы где-то вот не в ту степь пошли. Также на этой неделе у вас появятся какие-то новые страхи и фантазии, которые вас же и напугают. Что с этими фантазиями делать? Ну, скорее всего, не надо бояться. Надо идти вперед, не надо бояться. Даже в некоторых темах, вы потом поймете, о чем я говорю, экспериментировать. И конец недели, то есть я бы сказала, это такая неделя внутреннего характера, когда мы сами себя изучаем, мы изучаем свои возможности и других людей. То есть работа тут немножко, творчество на второе место вышло. Какие-то огромные выигрыши я тоже тут не вижу. И конец недели. Вот конец недели, может быть, на выходных какая-то придет творческая нужная идея. Только там, вот только там. Или идея на решение какой-то важной технической, механической проблемы, вот которую вы решаете. Может, она на будущее, но идея будет очень хорош хороша. Я бы вот так сказала. И давайте посмотрим подсказки от Кассандры на 3 дня недели. Понедельник понедельник фортуна, это мне нравится, очень хорошо, что тут нам попало, но ничего страшного, понедельник лови удачу за хвост, понедельник фортуна, это вот я сказала, что и ангел будет помогать вам э, остаться, быть счастливой, счастливыми, вот такая тут тема, среда, среда, рассмотрите какую-то тему, когда если к вам кто-то придет и скажет, а вот тут надо изменить что-то, а тут, может быть, надо поменять. Может быть, ваш человек, любимый, вам выдаст такую... Ферлу выдаст такой текст, когда вы почувствуете, что если я хочу быть с ней и с ним, то мне надо меняться, мне надо делать подстройки. Рассмотрите свою подстройку ради любви. Может быть стоит подстроиться, может быть стоит ради любви меньше курить, меньше тусоваться с друзьями, ну допустим, или с подругами где-то тусоваться. То есть рассмотрите ценность того человека, который вам как бы преподносит возможность для вашего изменения а вообще этот день неплох для каких-то экспериментов для посещения врачей и т.д. и т.п. то есть вот какой-то день такой немножко экспериментального характера и воскресенье воскресенье не спеши никуда особо может быть даже если запланировала запланировал может что-то не получится воскресенье такой какой-то жадный для вас день вот, наверное, никуда не уедете и будете ловить какие-то подсказки с неба на свое будущее, на решение каких-то проблем. Вполне возможно, также в этот день я вам советую никому ничего не давать и не одолжать абсолютно. Или если очень надо одолжить, то вы должны сказать человеку, ну, ты мне коробок спичек дашь, тогда я тебе одолжу. Ну, вот на всякий случай. Ну, такой очень день заторможенный, холодный в чем-то прохладной, то есть вы почувствуете внутренне, может быть, лишний раз ощутите свое одиночество и сложность бытия вокруг. Я бы даже вот так красиво сказала. И обрати внимание, обрати внимание что счастье все равно, счастье есть, как было в той песне. И обрати внимание на то, что учись понимать, учись ценить, даже если какой-то непростой момент, какая-то радость и кайф от, от этого момента, что я могу сам, я сама могу разруливать вот даже и такие вопросы. Вот такая тут подсказка вам, дорогая, моя. Теперь на повестке момента наши воздушные знаки зодиака. А как же без них наши очень информативные, любознательные Зеленый цвет у них, воздух, воздух. Итак, близнецы, весы и водолеи. Сводится, не сводится, получится, не получится. ну Эта неделя может только водолеям дать ощущение какого-то ускорения в материальных моментах. А что касается близнецов, ну там тоже северный узел, беги вперед, успевай что-то застолбить, что-то делать. Ну у весов, скажем так, более плавный ход на этой неделе. Что я вижу? Я вижу, что первую часть недели надо вспомнить, если какая-то непростая ситуация посетит вас в вашей судьбе, ну какая-то, может маленькая заусеница такая, вот застряли вы в чем-то, да. Я вам советую вспомнить кого-то из умерших предков, Который, с которым у вас был, был контакт, человек, который вас любил, жалел. И вот тут надо как бы попросить помощи в прямом смысле этого слова, потому что у вас наступает какой-то период такой обогащения, получения, вы уже одной ногой в него вступили, до получения чего-то нужного, важного для вас, материального в том числе. Смотрите, камень, как хорошо любит, да? Процесс ускорения идет, вы из него выйти не можете. То есть вы должны успевать, как бы на ходу вы едете и что-то вот взять, схватить мое, вот это мое, да. То есть не зевай, я бы сказала, э, первая часть недели не зевай, а вторая часть недели взвешивай, а потом не зевай. Потому что на вторую часть недели пришел камень демона. И демон хочет немножко под контролем держать все, что связано с работой, с производственной, с творческими ну, вот, как бы процессами. Он как бы пришел и наблюдает. Вы вот знаете, как два кота мартовских. Один сидит, а другой гудит и на него смотрит. Ну или наоборот. То есть один вот, демон наблюдает, на, возможно, даже за вашим каким-то успехом, за то, что у вас гладко в карьере. Я не говорю, что это надо пугаться, просто... Может быть надо не хвастать, может надо меньше кому-то рассказывать об этом. Пусть оно идет, это круто, вы это заслужили, но просто может быть чуть меньше публичности надо тут в этой всей истории, я бы так сказала. И тема очень большой фортуны, но ну, пока что она где-то близко. Она близко, но вот такая неделя, первая часть мне нравится, первую часть будут вокруг вас летать какие-то ваши предки, какие-то тайные силы и будут вас защищать и будут присматривать за вами подсказка на три дня недели понедельник сатурн то есть не спеши все будет все взвешивай не лезь на чужие территории но и других специально как-то не зажимать не лезь в интриги среда Среда, вот она, фортуна все равно, смотрите, по-любому, хоть тут она заблокирована, но среда вот дает что-то, может быть, все-таки ускорение так работает. То есть среда будет вас выталкивать, выталкивать, может быть, в люди, в компании какие-то, и там вы как бонус, как фортуну получите или новое знакомство, или подсказку кто тут будет рассказывать про свой бизнес или про бизнес свои родни. А вы так про края муха сзади послушали и думаете, хм, так я бы тоже так вот хотела бы. Я бы тоже вот может быть, да? И суббота. А вот суббота, суббота. Думай, что говоришь. Лучше где-то промолчать. Если уж есть автопоездка какая-то, очень внимательно за рулем. То есть день скажем так, капризного Меркурия, это когда, может быть, и не стоит вести какие-то деловые переговоры, потому что они могут пойти не так, как вы хотели, какой-то немножко вот перекос пойдет как бы не в вашу сторону или вообще хрен знает куда. То есть вот тут осторожно, осторожно в пути, я бы сказала, и осторожно с текстами. И обратите внимание, обратите внимание у кого уже вы мамы, у кого мамы, бабушки – может быть, надо приблизиться, может, надо съездить, может, надо позвонить, узнать, что, дорогая, тебе надо, может, надо тебя куда-то свозить, может, надо тебе что-то купить, привезти, может, просто на природу давай поедем. Вот что-то такое. И вообще на этой неделе как-то зашевелиться, как-то объярчаться какие-то ситуации, связанные с кармической программой, у вас по линии вашей мамы, по женской линии, неважно сейчас мужчина меня смотрит или женщина. Вот такой тут необычный, да, у воздушных интересная неделя с сюрпризиками. А теперь прогноз на камнях на данную неделю для людей знака воды. Это раки, скорпионы и рыбки. Итак, дорогие мои водные. Если вы там сосредоточились на каком-то вопросе, я начинаю. Ну, скажу так, немножечко, чуть-чуть тормозящая неделю. Первая часть может показаться тормозящая, медленно раскачивающейся. а потом вот набирать будут набираться обороты. Что еще я вижу на первой неделе, на первой части? Ну, скорее всего, какие-то планы. Будете больше вперед смотреть, как бы... Не сегодняшним днем жить, не понедельником, не вторником, а где-то вы там вдалеке уже через полтора-два месяца будете что-то уже обалдеете, наслаждаетесь каким-то запланированным событием. Возможно, это события связаны с домом, возможно, это какой-то чей-то день рождения, какой-то сабантуй, как я говорю. Возможно, вы уже планы строите на какой-то интересный ремонт, турбацию какую-то в вашем доме, какую-то перестроечку, достроечку. Тут вот интересно, то есть я бы сказала так, что ваши мысли будут очень связаны, ну и с работой тоже на этой неделе, но как-то тема дома, она больше может прозвонить первую часть недели. Вторая часть недели очень сильно вы ныряете и, погруж... ныряете и погружаетесь. В производственные дела, просто в дела, как будто вы на расхват, вы везде нужны, и надо там успеть и там успеть. Даже я бы сказала, что тема любви, кому это интересно, она может быть в понедельник чуть-чуть всплывет, а потом она просто как-то отойдет на задний план, я бы вот так сказала. То есть в чем-то немножко монотонная неделя, но она и, ну, скажем так, нужная неделя по-любому, да, нужная неделя. Потому что вторая часть недели вам вас самих. Вас саму-самого порадует какими-то вашими уже наворотами, вашими какими-то достижениями вот в работе, в творчестве. Самому-самой за себя вдруг даже станет приятно, когда сядете и назад посмотрите. И подсказки от Кассандры. Понедельник. Осторожно с враньем, осторожно с какими-то модами, с социальными течениями. Не конфликтуй. Не конфликтуй, ничего не доказывай в каком-то коллективе. Просто бесполезно, тебя как-то не поймут. твои в одиночестве, я бы сказала так, с четверг. А вот четверг на коне, четверг можно и речи задвигать, и в компании ходить, и как бы ну, принимать социальные какие-то течения и веяния. И воскресенье, воскресенье Сатурн. Ох, Сатурн. Вот воскресенье, дорогие мои, я бы сказала, сидите тише воды ниже травы. Почему? Потому что демон, хоть он вот тут не выскочил, ну, то есть что-то такое негативное может проскочить в этот день. Если вы уже запланировали и куда-то едете, то едьте, езжайте, пожалуйста, ну, езжайте с каким-то подарком, чтобы как бы разбавить вот этот сатур. ну, в чем-то, да? То есть не будьте жадными, не покажитесь людям, не покажитесь, что вы жадный или жадный. Может быть, тогда вот этот какой-то осадочек у вас не останется от этой поездки. Будьте внимательны на дороге, в горах и в пещерах тоже. И обратите внимание: обратите внимание. Ну, этот камень я немножко больше к здоровью отношу, да, вот, это шумнитик у меня маленький. Ну, то есть береги кости. Если вот брать, так вообще, да, береги кости во второй части недели. Это и стопы, и руки, и все, и позвоночники резко ничего. Мужчины резко ничего не поднимаем, только в помощи с кем-то, плавненько. И э, поясницы не, э, сильно не оголяем, чтобы потом какие-то радикулиты не замучили. Вот, дорогие мои, был такой вам прогноз от Кассандры на неделю. Кто не подписался, подписывайтесь и до встречи.